в общем сейчас мимо гаражей смотрю чуваки на хулиганских шмотках э, баллончиками раскрашивают забор ну там три человека такие короче хулиганы какие-то судя по по виду я такой о счастливый подбегаю говорю чуваки можно вас поснимать Чисто, что вы рисуете? Без лиц И один такой Че? А, а зачем? Ну типа начал борзо мне отвечать Я говорю, да чисто Просто для себя поснимать Ну я смотрю там Как будто баллона у них что-то особо не это Короче, они Красят, а толку от этого нет может они грунтовали этот забор сначала а потом хотели на нем рисовать хрен знает, короче ничего не, не понятно ну я немного растерялся что там чувак так борзо разговаривает говорю, ну для себя поснимать, что вы рисуете ну там кое-как выговорил он такой, не, давай иди и типа это, в ну в сторону там что-то головой махнул вот. Ну, я от этого охренел немножечко. Да, остальные чуваки, они так, так чисто ржут. Со стороны на это все смотрят. Я в какой-то неловкой ситуации, чувак мне грубит. И... Ну, я дальше стою. А он типа дальше рисует такое невозмутимо спокойно. Я почему-то не снимал. Ну, мог бы просто нажать на кнопку и снимать что хотя бы происходит. Но я что-то а, снимать не стал. Ну и я, короче, стою, и как бы уходить-то неохота, потому что он мне сказал иди. Я стою, он рисует, чуваки эти ушли куда-то за угол. И мы с ним вдвоем, он такой раз, что-то оборачивается, все, нет, нельзя. Я говорю, ну, окей. А, ну, я типа сам решу, когда мне там уходить, когда я Хочу, типа, стою здесь. А когда захочу, я, типа, сам уйду. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> вот. А чуваки, как бы, ходят мимо. Ну, как бы, то приходят, то уходят за будку. Ну, вот, а, а чувак, он просто, типа, невозмутимо красит стену, там, этим баллончиком. Ну окей. Я как бы ничего не стал. Просто постоял для вида и пошел дальше. Вот. А потом мимо проходил, там их еще человека три, наверное. То есть какие-то модно, супер одеты. Примерно моего возраста. Этот чувак может, не знаю, на пару лет помладше. В целом все очень лайтово, так-то получилось, но настроение немножко испортилось. Хотя я понимаю, что это естественная фигня, наверное, что людям не понравится, что подходит чувак какой-то неизвестный и предлагает их поснимать. Надо было, короче, подойти и уже снимать, и как бы поставить их перед фактом, а потом удалить. Но я как джентльмен, я увидел, что чуваки прикольные как бы одеты по как хулиганы графичики, блять ну проебали с другой стороны они пиздатый шанс прославиться и я бы хотя бы узнал о них а так они считают а так о них никто не узнает вот вы не узнаете даже что это за чуваки такие были В общем, иду я мимо того места опять, мимо гаражей, где я встретил этих графичиков. Ну и думал, заодно посмотрю, что они там нарисовали. Говно, не говно. Там просто белая стена. И с одной стороны просто зачеркнуто, какие-то надписи зачеркнуты. То есть это не графичики, а... На, наоборот, противоположность их. Странно, почему они так выглядели, как хулиганы. Может, их поймали и заставили стирать. Может, они отрабатывают из-за вот митингов. Сколько-то лет должны отрабатывать, убирать мусор и закрашивать разные надписи не знаю ну и вообще такой чистенький заборчик стал белый беленький я еще понять не мог когда я подошел к ним поближе они все красят красят баллонами а там как бы ничего нету на стене я еще понять не могу чуть за хрень может вы как-то подготавливаете стену к этому ну сейчас я понял потом там за гаражами еще чуваки из их компании переливали белую воду ой белую краску ну и вот сейчас я понял что за тема они просто все закрашивают